Бу! Я вернулся, друзья. Знали бы вы, через что мне пришлось пройти, чтобы записать для вас это видео? Десятки тысяч рублей, десятки часов настройки. Поэтому обязательно поддержите меня лайком. Я очень старался. Также, ребят, я увидел отзывы под от предыдущего видео про паттерны. Вам очень заходят такие обучающие видео. Поэтому сейчас я буду топить и делать такие обучающие видео Сегодня у нас будет самая важная, самая значимая тема, которая, которую нужно соблюдать абсолютно всем трейдерам, независимо от того, где они торгуют Хоть на форексе, хоть на бинарных опционах, хоть еще где, но это должно быть абсолютно у каждого трейдера, который выходит в плюс И это есть у каждого трейдера, который выходит в плюс Я не знаю трейдера, который бы торговал, получал прибыль, не знаю эту фишку Речь у нас пойдет о нашем торговом плане для этого нам понадобится только рабочий стол На самом деле торговый план можно вести абсолютно везде Можно завести блокнотик, тетрадку, там вести торговый план Можно торговый план вести на компьютере, на телефоне, на планшете, где вам удобнее всего Я рекомендую вести его на компьютере, потому что здесь у нас огромный функционал Который поможет нам совершать, совершенствовать наш план Итак, что нам нужно сделать? Что вообще такое торговый план? Это... Наша торговля, наша психология Там будут абсолютно все наши сделки, все наши стратегии, все наши мысли И все закономерности, которые мы находим на рынке С помощью торгового плана мы определяем эти закономерности И потом используем свои торговли Это самое-самое важное, поэтому отнеситесь к этому максимально серьезно Итак, что мы делаем? Создаем папку с названием трейдинг Окей в этой папке будет наш торговый план. Заходим сюда. Что нужно первым делом сделать? Ребят, торговый план каждый может вести абсолютно как угодно. Это сугубо индивидуальная штука. Но базовые принципы, которые я скажу, в этом видео должны быть у каждого. Смотрите, первым делом, как и в жизни, нам нужно определить наши цели. Для этого мы создаем блокнот. И пишем сюда наши цели. Смотрите, в жизни мы ставим более возмышленные цели, чтобы достичь максимума. Но в трейдинге нужно немножко сбавить обороты. Вы должны полностью поверить в то, что эти цели легко достижимы для вас и что вы их добьетесь. Допустим, цели должны быть связаны с трейдингом. Какие цели у меня? Первое, это основная цель на данный момент переехать в Москву. Переехать в Москву. Цель связана с трейдингом, потому что она требует денег. Далее, второе, это оптимально жить в Москве. И а, нам нужны цели, которые непосредственно связаны с трейдингом. К примеру, иметь 70% успешных сделок каждый месяц. Или 60%. Любые цели ставьте перед собой и достигайте их. И а, делать цель, связана с прибылью, делать... 150% к депозиту каждый месяц. Вот, у нас есть 4 цели, мы их определили. Сохраняем это в папку трейдинг. Называем цели, ищем папку. Немножко я спалился. Так, э -э -э, все, цели мы сохранили. Что нам нужно дальше? Нам нужно определиться с нашим тайм-менеджментом. Что такое тайм-менеджмент? Это время, которое мы должны уделять на торговлю, которое мы можем уделять на торговлю. Мы выбираем для себя промежуток времени, количество времени, откладываем все дела и садимся в это время торговать, не отвлекаясь ни на что. Итак, тайм менеджмент. Я могу торговать в любое время. А поскольку я не работаю, я не привязан ни к чему другому. Для меня это 3 часа в день максимум. 3 часа в день максимум. Из них 2 часа на торговлю и один час на подведение итогов. Подведение итогов – это очень-очень важная штука, о которой мы потом э, разберемся, о которой мы потом поговорим. Если у вас есть работа, то вы выбираете какое-то конкретное время, которое вы должны уделять на трейдинг. Допустим, работаете вы до 6 часов, а приходите. И часов 8 вы садитесь за торговлю. С 8, к примеру, до 9. В это время вы ни на что не отвлекаетесь и просто топите а, торговать. Итак, это наш небольшой тайм-менеджмент. Сохраняем это и называем тайм менеджмент. Сохранить. Запись идет. Запись идет. Окей, это закрываем. Что нам нужно сделать дальше? Определиться с нашим money management. money management, в принципе, там все просто. А есть базовые правила манименеджмента, которые нужно соблюдать. Вы за счет этих базовых правил подстраиваете под себя свой манименеджмент. Допустим, базовые правила. Это максимум 10% убыток за день. Максимум. И максимум 5% депозита на одну сделку. Допустим, вот такие вот базовые стандартные правила. Что использую я? Фиксированную сумму. Фиксированная сумма 5% от депозита. Но а, еще у меня есть одна штука, одна особенность. Это минимальная сумма сделки 7 долларов. Почему так? Потому что мне это комфортнее. Дело в том, что прибыль у меня сейчас есть какая-то постоянная. И если я, допустим, вложу депозит 30 долларов, то 5% будет это очень мало. Я делаю такую сумму сделки за счет моих финансовых сбережений. То есть для меня это комфортная сумма, минимальная. Итак, иногда могу использовать перекрытие. Вы можете подбирать под себя любой понравившийся вам money management. У меня есть видео отдельное с money management, я оставлю его в подсказке. Оно высветилось вот здесь вот. Вы можете использовать мартингейл, Gale, Gale, вы можете использовать фиксированную сумму 3% депозита, 1% депозита и так далее. Куча различных вариантов. Итак, сохраняем наш money management. Нажимаем сохранить. Ребят, не пытайтесь копировать у меня. Торговый план должен быть у каждого свой, у каждого особенный. Торговый план ⁇ это то, что поможет вам совершать прибыльные сделки и выходить в плюс. В конечном счете, только вам. А ни один торговый, ни один трейдер не сможет торговать с помощью торгового плана другого трейдера и выходить при этом в плюс. Поэтому все должно быть индивидуально. Здесь все зависит только от вас. Итак, что мы делаем дальше? Риск менеджмент. Риск-менеджмент также может быть абсолютно любой. Это ваши лимиты на прибыль, на убыток, на время или на количество сделок. Допустим, я использую 2-3 сделки за торговую сессию. И максимум у меня 3 торговые сессии в день. 3 торговые сессии в день максимум. Это мой риск менеджмент. Какой риск менеджмент может быть у вас? Вы можете использовать процент от депозита. Допустим, делаете 10% к депозиту и заканчиваете торговать. Или убыток у вас 10% от депозита и вы также заканчиваете торговать. Или лимит по времени. Торгуете ровно час и заканчиваете. Риск менеджмент минимизирует наши риски. Итак, сохраняем. Называем риск менеджмент. Сохранить. Итак, с базовым психологическим принципами мы разобрались. Теперь переходим к самому интересному. Торговой стратегии. Создаем новую папку в папке трейдинг. Называем сделки. Заходим в эту папку. Создаем в этой папке еще несколько папок. Это у нас плюсы. И минусы. Здесь будут храниться, естественно, наши сделки. Теперь мы создаем еще один блокнот. И это у нас будет торговая стратегия Здесь вы пишете свою торговую стратегию У всех они, естественно, разные Давайте, к примеру, разберем паттерны В прошлом видео мы изучали паттерны Паттерн поглощения в особенности Поэтому давайте вот именно на этом паттерне и сосредоточимся Торговая стратегия Будем использовать паттерн поглощения Только одну ситуацию Итак, что мы делаем? Подготовка Торговля. Подготовка торговли – это то, что вы делаете до того, как заключаете сделки. Что можно сделать до торговли? Во-первых, посмотреть экономический календарь, чтобы не попасться на новости. Второе – это, к примеру, послушать музыку. То есть нужно настроиться на торговлю. Тут такие, пишите свои психологические особенности, посмотреть. Какое-то мотивирующее видео, видео по трейдингу, посмотреть какой-то клип и так далее. Полностью, полностью настроиться на трейдинг. Можете посмотреть, допустим. Давайте напишем: Просмотреть все сделки за прошлую неделю. Чтобы а, выявить ошибки, чтобы вспомнить эти ошибки, которые вы совершали. Можете придумать здесь все, что угодно. Главное, чтобы это вам помогало. Итак, это у нас подготовка к торговле. Теперь условия захода. Условия захода по нашей торговой стратегии. Что мы используем при паттерне поглощения? К примеру, заходим строго по тренду. Я выделил слово строго капсом. То есть вы можете подчеркивать слова. Торговый план это ваш торговый дневник. Вы можете вести его как захотите, чтобы вам было все понятно. Чтобы на вас это оказывало какое-то воздействие. Вы должны это понимать. Итак, заходим строго по тренду Заходим строго от уровня Ждем закрытие свечи И вот наши три условия для захода Давайте подметим при паттерне поглощения, какой тайфрейм будем использовать Паттерн поглощения мы будем использовать только, допустим, на 5-минутном тайфрейме Только на 5-минутном то есть, что у нас уже имеется? Условия захода. Находим паттерн, определяем тренд, определяем уровень, ждем закрытия свечи и заходим по паттерну, если все условия у нас соблюдены. Итак, давайте определимся со временем экспирации. Время экспирации, если мы используем 5 минут тайфрейм, это примерно 10-15 минут. То есть, 2-3 свечи. Итак, вот у нас наброски торговой стратегии есть. Давайте ее сохраним. Сохранить как? Называем «Торговая стратегия» и сохраняем в папке сделки. Сохранить. Все. Теперь я провел торговую сессию по паттерну поглощения. У меня есть несколько скриншотов. Давайте их откроем. Вот мы скриншотики. И сейчас я покажу, как я разбираюсь в своих скриншотах и как я ищу ошибки. Смотрите. Вот у нас первая ситуация. Давайте я буду это все показывать белый цвет. Это у нас 5 минут таймфрейм. Смотрите, стрелочка я пометил тренд, а полоска я подметил уровень поддержки и квадратиком я подметил патом поглощения. Зашел я на 15 минут. Смотрим дальше. Это у нас минуты таймфрейм. То есть, что я здесь увидел? Фигуру технического анализа и то, что фигура должна пробиться вверх, по моему мнению. Далее, часовой таймфрейм. Тренд на повышение подметил. И сделочка заходит у нас в минус. Смотрите, здесь я красным квадратиком подметил возможную ошибку. То есть, если бы я поставил время экспирации 10 минут, то сделочка зашла бы в плюс. Поэтому здесь я а, подметил время экспирации квадратиком и написал цифру 10. Смотрите, мы просмотрели с вами скриншоты. Вы заметили, что я использую для анализа минут тайфрейм, часовой тайфрейм и 5 минут тайфрейм. Что можно добавить в торговую стратегию? Можно написать. Анализ проводится На Первое Это у нас 5 минут тайфрейм То есть давайте напишем просто М5 То есть сначала мы смотрим 5 минут тайфрейма Далее 2 Смотрим H1 Чтобы определить тренд И третье Это смотрим М1 чтобы выявить точку для захода. Давайте все это подметим. Опять же, на 5 минут тайфрейме мы, мы ищем паттерн. Паттерн. На H1 мы определяем тренд. И на M1 мы определяем точку входа. То есть вот уже торговая стратегия немножко дополнилась. Опять же, сохраняем. Закрываем. А Теперь первые 4 скриншота, то есть нашу первую сделочку, мы переносим в минусы. И также я вам рекомендую распределять эти скриншоты. Смотрите, допустим, первый скриншот. Тайфрейм 5 минут. Мы переименовываем скриншот. Цифра 1. М5. То есть первая сделка, тайфрейм 5 минут. Второй скриншот. Минута тайфрейм, первая сделка. Переименовываем. Первая сделка. М1. Далее, часовой тайфрейм. Первая сделка H1 И четвертый скриншот это результат То есть просто первая сделка Цифра 1 Вот таким образом я сортирую свои сделки Очень удобно Итак, первая сделочка закончена Далее смотрим вторую сделку Смотрите, опять же паттерн поглощения Я подметил Тренд, уровень и паттерн На тайфрейме M5 Зашел я на время экспирации уже 10 минут На минуту тайфрейма я увидел восходящий треугольник наш H1 тренд на повышение Сделочка в итоге у нас заходит в плюс И я подметил квадратиком время экспирации Вот здесь вот То есть я усвоил ошибку с первой сделки И зашел на меньшее время экспирации Далее я подмечаю также малейшие детали плюса Которые помогут мне в будущем Возможные детали плюса Смотрите то есть общий тренд повышение у нас есть. Был небольшой импульс вверх, потом неуверенное движение на понижение. Цена дошла до того уровня, с которого начался этот импульс слева и отскочила. Далее, подметил также квадратиком большое расстояние от предыдущего отскока. То есть для паттерна желательно, чтобы слева было какое-то расстояние. А, и чтобы цена не находилась в консолидации, в коридоре. Все. Это у нас плюсик, мы сохраняем, это в плюсы. Также все это можно переименовать, отсортировать и так далее. Вот таким вот образом я работаю со скриншотами. Определяю ошибки, определяю закономерности, определяю то, что срабатывает и при каких условиях. Детальный разбор скриншотов, это очень важно. Важно понять с помощью торгового плана, что у вас получается лучше, а что хуже, чтобы выявить закономерности лично для вас. Таким образом я нахожу все свои закономерности, которые у меня срабатывают. Итак, что мы делаем дальше? В папке сделки можно, опять же, выявлять закономерности вот таким вот образом. Сдаем отдельные папки. К примеру, называем время торговли. Заходим в эту папку. Запись идет. Запись идет. В этой папке сдаем папку по часам. То есть это время торговли, к примеру. 17.00, 18.00. И в эту папку мы сохраняем все скриншоты, которые сделаны за этот промежуток времени. К примеру, торговали мы с 17.00 до 18.00, и в эту папку мы сохраняем те сделки, которые сделаны в это время. Таким образом определяется лучшее время для торговли лично для вас. То есть вы накапливаете скриншоты, накапливаете сделки и выявляете, в какое время у вас получается торговать лучше всего. Далее, можно также создать папку с валютными парами. Валютные пары. В этой папке мы создаем папку, к примеру, евро-доллар, то есть нашими валютными парами евро-доллар. И, естественно, в эту папку мы сохраняем все сделки, которые сделаны на евро-долларе. Таким образом выявляется лучшая валютная пара лично для вас. Далее, можно создать папку с торговыми днями. Пишем торговые дни. Торговые дни. И в эту папку мы пишем даты. Стоим также отдельные папки. Допустим, сегодня 06.04.2020.04. 04. И сохраняем все сделки, которые сделаны за этот день. Просто, чтобы распределить ваши сделки. Чтобы была какая-то сортировка. Можно также создать папку с новостями. Если вы заходите на новости... То есть в эту папку сохраняете только новости. И можете еще кучу всего придумать. Все в ваших руках. Также смотрите, в торговых днях, к примеру, заходим сюда. Нужно также вести некий дневник эмоций. Если у вас плохо с таким эмоциональным состоянием, то есть вы впадаете в азарт, часто у вас какая-то депрессия начинается, это поможет вам справиться с эмоциями. Смотрите, как это делается. Открываем блокнот. Допустим, пишем дату 06, 04, 20. И здесь мы пишем все, что мы делаем за торговый день с момента начала торговли. Смотрите, допустим, нашел ситуацию на М5. Думаю, что эта ситуация неуверенная. Далее, допустим, вы зашли в сделку, не сдержался. Не сдержался и вошел в сделку не подождал более хорошей точки входа очень переживаю за сделку я пошел в другую комнату чтобы не смотреть на сделку сделка заходит в минус очень обидно я дурак вот примерно то, вот это вот пишите, все что приходит вам в голову вы пишете Далее первую сделку выделяете вот так вот И потом переходите ко второй сделке Это поможет также вам выявить ошибки К примеру здесь вы э, рано вошли в сделку Поэтому это заставит вас потом лучше ждать более хорошей точки входа И так далее Вот такой вот дневник эмоций Ведите его так как хотите, не важно и э, дневник эмоций Сохраняем это в торговые дни Допустим, вот 6 апреля вы торговали Сохраняем в эту папку Сохранить Также, ребят, естественно, обязательно вы должны вести статистику В Excel или в Google Таблицы, где угодно а, Ну, таблица должна быть у всех по умолчанию Потому что торговый план есть не у всех А таблица должна быть абсолютно у всех Для вашей статистики а, вы просто создаете в Excel таблицу, можно просто загуглить, как вести эту таблицу, и все. Если у вас еще ее нет. Итак, вот такой вот торговый план. Экспериментируйте, ведите его так, как вам удобнее всего. В трейдинге все индивидуально. В торговом плане тоже все индивидуально. Это отражение вас, это ваше зеркало. Только вы сами поможете себе в выходе плюс. Никто вас за ручку здесь не проведет. Вы должны это понимать. Только от вас зависит, какое время вам понадобится, чтобы выйти в плюс Итак, друзья Обязательно поставьте этому видео лайк Если это видео было для вас полезным Так что поддержите меня лайком Потому что очень много сил я вложил в это видео Это десятый раз, когда я пытался записать это видео Очень много было у меня Приключений с моим железным ублюд, который не давал мне снимать видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь, кто еще не подписан, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, в сообщество ИГАЙ и на меня ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Инстаграм я пока не пользуюсь, но в ближайшее время им займусь уже полностью. Также видео будут выпускаться в прошлом режиме, то есть раз в 2-3 дня. Не помню, какой это у меня режим был. И с 1 мая я планирую выпускать видео каждый день. Также я выполнил цель на год, купил себе ноутбук, с которого я сейчас снимаю видео. Я очень доволен, потому что у меня прошлый компьютер деклагал. Но три э, дня я поработал на Windows 10, и я его возненавидел. Но ну, я думаю, я привыкну. Ребят, я безумно по вам соскучился, я безумно рад, что я смог наконец записать это видео. Сфиг знает какой попытки, но я это сделал. Спасибо огромное еще раз за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, желаю, чтобы все ваши мечты и цели исполнились, всем желаю профита, выходите в плюс, введите торговый план и зарабатывайте. Всем пока.